Всем шалом! Так чудесно получить столько вопросов от русскоязычных людей со всего мира. Земля Израиля — это обетованная земля. Она была обещана нашим предкам, Аврааму, Исаку и Якову. И хотя это земля Божья и земля Библии, большинство израильтян до сих пор не верят ни в библию ни в бога большинство израильтян сейчас или агностики или атеисты из более шести с половиной миллионов евреев проживающих в земле израиля в бога верит меньшинство поэтому наша духовная нужда номер один это чтобы израильтяне пришли к вере, к вере в Господа, к вере в Бога. Почему большинство израильтян, почему большинство евреев не верят ни в Бога, ни в Библию? Большинство миссиологов считают, что причина является Холокост. Где был Бог, когда погибали 6 миллионов? Но они не понимают того, что только благодаря обетованиям, Который дал Бог Аврааму, его семя существовать будет вечно благодаря этим обетованиям бога мы и выжили сегодня И сегодня сама земля израиля являет всем как процветает и как расширяется еврейский народ именно поэтому я считаю что духовная нужда номер один для израиля это уверовать в бога и уверовать в библию вы задали классный вопрос об этом надеюсь я вам ответил. Спасибо.